Адресую вас снова к великому русскому поэту и одновременно великому историку, который точнее всех, вот сколько потом не пытались, сколько в советское время на уши не вставали, пытаясь на них ходить, потому что ну, ногами ходить это по-буржуазным, дворянски получалось, точнее Пушкина никто, собственно говоря, тезы не выдал. Это из одной из статей 36-го года, это в «Современнике» было опубликовано это его статья, где он пишет, что Русь полумертвая, окровавленная, издыхающая, вот только Пушкин умеет так точно находить определение, издыхающая лежала на обочине дороги истории. Но жертва ее была не напрасна. Она растворила в груди своей бурный и страшный поток нашествия. Он ослаб. И это спасло от проникновения вглубь западной Европы. По-моему, пишет все-таки Европы. Он, в отличие от нас, значит, там по-другому делит. Вглубь Европы варваров и спасло от погибели поднимающиеся ростки европейского просвещения. Так Русь впервые заслонила собой Европу, а та, как всегда, в неблагодарности своей, о том, что Русь для нее сделала, забыла. Насчет неблагодарности. Вот тут с Александром Сергеевичем можно поспорить. Отношения народов и государств никогда не строятся на принципах благодарности.